Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, и у нас наступает Новый год. Точнее, у кого-то он уже наступил, у кого-то он только наступает. В любом случае, что я могу сказать про 22-й год? М -м так, чтобы помягче и пол полаконичнее. Он был... еще раз... Просто... В общем, вот таким вот был 22-й год. Ну, а что я думаю по поводу 23-го года? Ну, я его вижу таким. В общем, друзья, каким бы он ни был, желаю в новом году вам сил, терпения, безграничной удачи. И чтобы в новом году вы смогли наконец-таки расслабить свои булочки. Пусть все невзгоды проходят вас стороной, и Новый год наполнит вас любовью. Ведь именно благодаря вам канал смог продержаться весь этот год. Именно благодаря вашему участию, вашей активности, благодаря вашей поддержке. Канал растет. Маленькими шажочками, но растет. У нас есть отличные шутки на стримах, у нас есть наша ламповая компашка, даже несмотря на то, что происходило в этом году, что было непонятно, что с Ютубом заблокируют, не заблокируют, какие у нас проблемы появились с играми, там, с, покупками, с покупками и так далее, то есть вот эти вот все проблемы. Тем не менее, мы выжили, мы продолжаем пилить контент. В планах у меня есть пока что рост и развитие канала. Мы посмотрим, что со всем этим можно сделать, несмотря на все эти проблемы, которые у нас упали. Там, отключение монетизации и все такое. Вот, мы прорвемся. Так что, готовимся к переходу в 23 год. Ну, а сейчас, пока что, мы с Мишкой. Вообще, тем вот, этим вот которого... которого мы подбрасывали. Мы... Ш помним, какой у нас был 22-й год Покажем вам поздравительную нарезочку И еще раз поздравляем вас с Новым Годом! Артефакты минус, блять! Герои минус! Бабло минус! Зато банк, сука, есть! Опять пони гребаные, а? Опять пони! Остропонила, ну Эгоцентризм! Пиздок Избытие какая Прыгаем Тихо Ну наконец то Сейчас да мы рулим нормально Хотя в принципе опа Смотри как я умею Я волками буду крутить баранку Тайны мяч и молодежь! Накопили, наворовали. Я пытался ткнуть, подождите, но получилось, да пошла Солила мужиков на зиму. Не трогайте на Новый год. Типичная Динамо мариной парней. Драка, драка, драка, ура! Господи, кто это? Господи, что ты сделал с волком? Точнее, что ты продолжаешь делать с волком? Мы, красиво его в процессе дела. Застрял в текстуре. Думаешь? Нет, слушай, мне кажется, это так и задумано. Как-то странно. -то, как -то. Я не понимаю. Я не понимаю, что я вижу. Но, честно говоря, я не хочу это видеть. Я хочу это развить. Не надо. Прекрасить. толкай прямо. Я когда-то слышала, что она там может застрять при испуге. Ну, типа, мышцы спадут. Теперь мы видим, как это выглядит. Вижу, вижу, вижу, но не понимаю, что с этим делать. Нет, стой, стой, стой, стой. О, блин, твою мать, блядь. Это блюдая злая мороженка. Что там? Что это? Мы ждали тебя. Ёб твою мать, что это за нахуй? Танцуй со мной. Да, это что? Это такое? Что за... Да куснула меня, куснула. Ай, не, больно кусает, больно кусает, больно кусает. Стой, где она? Охренеть, стол двигает. Ну, что ты? На нахрен, босс. Охренеть, на. На. Пасследний удар, на. Нехрена тут сводьба. <смех> Хорошие томата <молодой>, конкурсы интересные. <смех> Я вообще за ключиком туда пошла. У меня по карте тут зеленый ключ. Когда <смех> ты захожу, там графиня. Мрак. <смех>